Привет, ребята. Добро пожаловать на канал. Сегодня в ролике покажу вам свою стратегию, которая уже не меняю на протяжении, наверное, последних шести месяцев. Да, параллельно я разбирал еще другие стратегии, торговать пробовал пробой уровней, торговать пробовал от зон, еще какие-либо другие истории, но все это у меня не работало. И а работает вот лучше всего вот, наверное, отскоки от плотностей. Да, многие говорят то, что в последнее время там отскоки не работают, то, что плотности разбирают. Давайте сегодня с вами разберем такие основные э, принципы, как торговать лучше от плотностей и как избежать каких-либо там вот таких вот случайных минусов первую свою сделку я открывал по инструменту crv в стакане спота вижу крупную плотность на отметке 2 доллара 35 центов я не скажу то что это прям крупная огромная плотность но во всяком случае если обратить внимание на проходящие объемы э, в пятиминутной свече то этот объем был довольно таки крупный первый фактор который обязательно стоит учитывать при торговле от плотностей это торговля по движению биткоина если у нас например биткоин идет вниз мы торгун от плотностей вверх, вероятнее всего эту плотность потом разберут, потому что биткоин у нас начинает литься, за ним льются все альты, поэтому торговать против движения биткоина я бы вам не советовал. Особенно в последнее время, вот когда биток только дает какую-то свечку вниз, идет какая-то реакция, все сразу за ним летят альты и как будто бы этих плотностей нет. Их просто в момент разбирают, буквально за одну секунду и цена сразу проваливается вниз. В данной ситуации у нас в целом биток идет на повышение. Также я смотрю альта идет на повышение. Плюс у нас здесь подставляют плотность, возможно, ее будут вообще вкидывать по рынку, непонятно. Ну, во всяком случае, здесь стоп-лосс у нас максимально понятный. Следующий момент, который я бы вам хотел объяснить, вижу то, что многих выносят стопы, их сносят. Нужно понимать, то, что фьючерсы у нас более резиновые. Если у нас на споте цена ниже вот этой вот плотности не обвалится, пока плотность окончательно не разберут, то на фьючерсах мы можем улететь. Поэтому я вам советую либо стоп-лосс держать в ручном режиме, если у вас там проблем с эмоциями нет, то то все окей вы сможете вовремя отступиться только разъедает плотность остается я не знаю буквально 20-30 процентов от плотности можно выходить желательно выходить уже на самый конец ну потому что были такие случаи когда от плотности остается там буквально я не знаю 3-5 процентов и все равно цена разворачивается то есть до конца не исполняется тот объем который стоял и от него идет все таки отскок в последнее время бывают такие ситуации то что э, разбирают плотность идет снос стопов и дальше цена у нас идет вверх в данном случае я говорю просто торгуйте по движению биткоина и все у вас будет окей. Если вам ситуация непонятна, лучше не торговать, потому что вы просто будете раздавать деньги на стопах. Э, в данном случае у нас есть опять же небольшой уровень сопротивления. Но в целом я заходил по движению биткоина. Опять же у биткоина тоже есть уровень сопротивления. Если бы биткоин пробивал, вероятнее всего альта бы тоже подлетела. Дальше, стоп-лосс у меня здесь понятный какой у меня должен быть take profit take profit я всегда выставляю от 1 процента потому что стоп у меня понятный 0,2-0,3 процента если я закрываю сделку выше 1 процента это уже соотношение выше 1 к 4 а я люблю это фиксировать не нужно долго ждать ты быстро заходишь в сделку быстро фиксируешься получаешь свой профит и уходишь со сделки я так делал раньше я делаю так и сейчас если раньше я делал, чтобы там очень долго не сидеть в сделках то сейчас я это делаю потому что пилят в обе стороны то есть сначала сносит допустим лонги сносят потом шарты и каких-то вот прям толковых больших движений ловить не получится потому что вас могут сносить по стопам я сразу выставил две заявки одну заявку у меня закрыла до второй я уже не уверен то что цена у нас бы дошла поэтому я просто закрыл эту сделку по рынку это было правильное решение потому что биток у нас начал вкатывать и монета тоже начала вкатывать с этой сделки было чистыми заработано плюс 42 доллара я вам советую конечно сейчас не пересиживать в сделках потому что как я уже сказал, пилят в обе стороны. Лучше забрать такое вот небольшое движение, выйти с позиции хоть с каким-то плюсом, нежели там, я не знаю, высиживать очень длительное время и потом вас опять же э, заберут по стоп-лоссу. Следующая сделка была открыта по инструменту Zen. Снова такая же ситуация. На отметке 35 долларов у нас стоит крупная плотность в стакане спота почти на 6000 монет. Это на самом деле уже такая крупная э, видная плотность. На нее можно обращать внимание. Если смотреть у нас на биткоин, я думаю все здесь видят то, что то ситуация непонятная если изначально у нас было понятно надо заходить флонг по движению биткоина то здесь мы заходим уже грубо говоря в самый хай даже если взять уровень поддержки он здесь понятный ну примерно так на глаз да и урон сопротивления у нас тоже такой понятный то есть в целом цена идет в боковике заходить здесь хай было немного неправильно но во всяком случае я опирался на эту вот плотность чисто глядя на график биткоина можно предположить что он будет опускаться поэтому здесь было немного нелогично заходить в эту сделку но но, во всяком случае, здесь был понятен стоп-лосс. То есть стоп-лосс я ставлю за плотность, поэтому вполне можно было заходить. Здесь была небольшая моя ошибка, потому что со стакана спота, как вы видите, убирают вот эту вот плотность, и уже стоило просто выходить. Убирают плотность, не нужно сидеть чего-то ждать, вот все, надо было выходить. Я решил немного подождать, потому что я подумал, что возможно этот объем хотят реализовать по рынку. Если бы вкинули по рынку, вы сами посчитайте, сколько бы мы могли взять с этой сделки. Но этот объем по рынку не вкидывали, это была самая обычная спуферская плотность, я еще надеялся, что будет какой-то там импульс, но этого импульса по факту не было и потом сделку я закрыл уже считаю без убыток в минус 70 центов то есть никакого там особо движения не было но как только я закрыл эту позицию цена дальше пошла на повышение если показать поднянику трейдера вот та самая сделка Закрываюсь здесь без убыток, цена улетает именно на те проценты, которые мне надо, но во всяком случае дальше вкатывает. Поэтому я считаю, надо было просто выходить сразу, как только плотность уже пропала со стакана. Следующая последняя сделка на сегодня была открыта снова же по этой стратегии. Ничего, ребята, сложного, открываем стакан спота, видим здесь крупную плотность и от этой плотности начинаем набирать позицию в лонг. То есть у нас здесь проходящий объем примерно, как я помню, был около 30 тысяч долларов, эта плотность у нас стояла примерно 150 тысяч. 200 тысяч долларов, сейчас я уже тут точно не буду считать, но примерно такие цифры. Я от этой плотности захожу в лонг. Опять же, если смотреть на график, есть у нас вот такая вот небольшая проторговка. И мы заходим, получается, от небольшого вот такого вот уровня поддержки, который раньше у нас был как раз таки сопротивлением. Получается, графически смотрится хорошо, биткоин у нас смотрится в боковике, поэтому вполне... От этой плотности можно было отрабатывать. Стоп-лосс в данной ситуации понятен. Можно было выжимать движение, опять же, как минимум 1 к 4. Стоп-лосс у нас 0.2-0.3. Ну и тейк можно выставлять от 1%. Можно было, конечно, высиживать намного больше. Но я уже не хотел тут особо долго сидеть. Но эта ситуация отработала себя просто идеально. Биткоин у нас также пошел на руку. И сделка была закрыта в плюс 59 долларов. После чего у нас сразу пошел откат. Поэтому не нужно в последнее время здесь очень много высиживать. Забрали свой 1% забрали вот 60 долларов со сделки я считаю хороший результат за этот день было заработано чистыми плюс 101 доллар это первый торговый день на этой неделе также хочу вам напомнить то что все мои сделки открыто публикуются в режиме реального времени в телеграм канале поэтому кому интересно следить за моей торговли можете подписываться ссылки будут в описании также в закрепленном комментарии если вам сказать это не сигналы это просто мои сделки в режиме реального времени я хочу чтобы вы понимали как я нахожу те самые ситуации вы можете подписаться на несколько Таких телеграм-каналов и просто, грубо говоря, у вас будет свой скринер. Вот, ребята. Надеюсь, вам такой видеоролик понравился. Надеюсь, стратегия для вас тоже была понятна. Оставляйте свои вопросы в комментарии, если что-то было непонятно. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока!